Ничего – недостаточно. Ничего – не экстатичное слово. Если ваши дела – ничего, вы себя чувствуете – ничего. Вы не здесь, не там. Будьте блаженны. Все дело в чувстве. Что вы чувствуете, тем восстановитесь. Ответственно вы. Именно это мы подразумеваем, когда говорим, и это ваша собственная карма. Карма значит ваше собственное действие, то, что вы с собой сделали. И когда вы понимаете, что именно с собой сделали, вы можете это отбросить. Это ваш собственный подход. Никто не заставляет вас чувствовать себя так, а не иначе. Вы это выбрали. Может быть косвенно, может быть по каким-то бессознательным причинам. Раньше что-то приносило хорошие чувства, но теперь вернулось горечь. Но вы это выбрали сами. Если вы понимаете, что все сделали сами, зачем довольствоваться этим ничего? Это не так много, и ваша жизнь не будет жизнью песни, танцы и празднования. Поддерживая себя на уровне ничего, как вы можете праздновать, чувствуя себя ничего? Как вы можете любить? Зачем так скупиться? Но многие люди останавливаются в точке ничего. Из-за своих идей они теряют всю энергию. Ничего это как человек, который не болен, но и не здоров. Ни здесь, ни там. Он ничем не болен, но нельзя назвать его здоровым и полным жизни. Он не может праздновать. Я бы предложил, если вам трудно чувствовать себя блаженным, чувствуйте себя хотя бы несчастным. Это уже лучше, чем ничего. По крайней мере, есть какая-то энергия. Вы можете плакать. Может быть, вы не можете смеяться, но будут, возможно, слезы. Даже в них будет больше жизни, чем в этом холодном ничего. А если выбирать, зачем выбирать несчастье, когда можно быть счастливым?